Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Опасный раннер Аркадное приключение Гладиаторские бои Тачковая ферма Ролевые сказки И трэша-трэша! Я вот еще с пеленок уяснил, что для нас японские игры погубны, как для японцев наша водка. В общем, надолго тебя не хватит. А если ты мне не веришь, то можешь опробовать ЭВОЙТ Hero. Управляя маленьким головастиком в красном плаще, тебе предстоит уклоняться от бесчисленного количества валунов разных размеров, хаотично прыгающих по экрану. Набери как можно больше очков и похвастайся в комментах. Спаси человечество от радиоактивных осадков вместе с друзьями в приключенческой РПГ. Help me, Jack! Исследуй затерянные города. Сражайся с монстрами и мутантами, захватившими Землю. Проходи кампанию и зарабатывай достижения. В игре классная стилизация, прокачка героев, увлекательный сюжет, открытый мир, более 200 уровней и еще много-много интересного. Chain — это довольно стильные черно-белые гладиаторские бои, в которых ты будешь затапывать противников до смерти. Я сказал ты — вы. Вы будете затапывать противников до смерти, поскольку игра рассчитана на кооперативное прохождение. Два гладиатора скованные единой цепью должны победить всех противников, чтобы обрести свободу. Используйте оковы в качестве оружия, сбивайте противников и добивайте их комбо. Cars Faces Lightning — это новое творение компании Gameloft, сочетающее в себе элементы фермы и гонок. Тебе будет предоставлен город, который нужно подготовить к гоночному мероприятию. Тебя ожидают все персонажи знаменитого мультфильма. В игре полностью озвученные видеоставки с неподражаемой анимацией, а молнию озвучивает сам Оуэн Уилсон. Ну актер такой, с поломанным носом. Короче, в игре невероятные гонки, крутая графика и свыше 30 сюжетных заданий. Древнее зло из другого измерения разрушило солнце, его фрагменты покрыли всю землю. По пятам этой разрухи черный властелин приступил к порабощению сказочных персонажей мира Epic Forces. Игра относится к жанру пошаговой стратегии. Побеждая в новых сражениях, ты будешь прокачивать свою армию и нанимать новых сказочных героев. Узнай, какие способности есть у волка или красной шапочки 15 уровня. Участвуй в ПВП, и дай отпор черному властелину. Стелину, прямо за твоим устройством! Ну и приступим к трэшу! За свою жизнь я повидал симулятор козла, камня и даже слепого! Это он! Но вот как живет со Скорпионом, я никогда не задумывался. А стоило бы, ведь Скорпионы тоже люди. У них есть свои вкусы и цели. Поиграв в симулятор Скорпиона, ты сможешь узнать многое об их жизни. Чем они питаются, какие трудности испытывают на пути. Прокачивай своего Скорпиона, открывай новые комбо и способности. Найди подружку и займись с ней сексом. Заведи детей, посади дерево и построй дом. О господи, я больше не могу говорить про это дерьмо серьезно. Под каким ядом скорпиона нужно быть, чтобы сделать такое? Но ты все равно попробуй. Как говорит моя бабушка, всякое в жизни бывает. И любой опыт может пригодиться. А вдруг в следующей жизни ты будешь скорпионом в android игре? Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик.